Да у его не но ведущие Сегодня у нас в гостях китайский легкий танк 7 уровня Type 61 Premium Tank. Это редкий гость в премиум магазине, Когда котором появляется всегда возникает вопрос. А что это за зверь и стоит ли его собственно брать? На этот вопрос я и постараюсь вам ответить в данном обзоре, но сначала давайте рассмотрим плюсы и минусы данного обзора. С достоинством я бы отнес отличный обзор в 300 миллионов, это максимум. Отличное бронепробитие к кумулятивному с рядом в 220, лучшая скорострельность, высокая максимальная скорость, лучший ДПМ среди всех лт -7 уровня и плохая точность в 0.12. Как недостаткам я бы отнес чуть меньше, это низкий урон за выстрел, частые пожары, критые боевые укладки и двигатель, ну и за его расположение соответственно. Мало углы в минус 5 и по отношению к другим лт уровня у нас один из самых низких показателей удельной то, впрочем компенсируется хорошая проходимость по грунтам. Многие говорят, что Type 62 очень похож на стоковую версию WZ-131 и чтобы понять, стоит купить данный танк или нет, достаточно на ней Но скажу сразу, не все так просто, эти два танка имеют разительные отличия, причем в пользу Type 62 Так что категорически не согласен с тем, что WZ-131 похож на Type 62, и по ходу обзора вы в этом убедитесь. Ну и начнем с того, что для LT является одним из самых важных показателей. Это наш обзор, и он составляет 390 метров. Это на 20 метров больше, чем от той же ВЗшки, француза, и на 30 больше, чем от того же Совета ЛТГ. Для LT 7 уровня это максимальный обзор, что позволяет уверенно засвечивать противника к миру. Кстати, такой же обзор у Шпанзера и Т-71, ну не а и нередко встречающийся, а маи 17 ну и вредно. А, в а, незаметности мы довольно неплохие и только только французу и советом. В общем, не самая высокая, но и не самая низкая маскировка Мы обладаем низким силуэтом, что также играет нам, народу. Так и любой ЛТ Type 62 требовательный к рукам, скиллу и умению быстро принимать решения, глядя на мини-карду, соответственно анализируя ситуацию. Главное не нестись вперед, сломя голову, и не дохнуть, засветив противника в начале боя и в любом мире. Это хороший светляк, живой светляк. Ну, это в общем такой тезис. Перейдем конкретно к данной машине. А вторым по важности для ЛТ, как я считаю, является динамика. Хотя в принципе и орудие немаловажно, но как ЛТ мы все-таки в первую очередь светляк. Ибо и бои без единого выстрела могут быть даже результативней, чем на стрел по заслугу. И с этой задачей в принципе мы тоже можем справиться. Но давайте вернемся все-таки к динамике. А, наша максималка 60 км в час то, в принципе, стандарт для ЛТ-7 уровня. Но вот с удельной мощностью двигателя 20 лошадиных сил на тонну не все так хорошо. Это почти самый низкий показатель из всех lt э, 7 уровня. И это... Ну, где-то отстаем где-то на 5 лошадиных сил от всех остальных ЛТ. Но, в принципе, как я уже говорил, выше, это компенсируется проходимостью по колдам. Да, конечно, это не мега-показатель, и есть с лучшими показателями. Но, поиграв на этом танке, могу вам с уверенностью сказать, что этого хватает, чтобы занять ключевые точки. Да и, в принципе, для активного света вполне хватает, но, конечно, хотелось бы побольше. А вот, кстати, со скоростью поворота шасси мы впереди планеты всей, и это немного скрашивает недостаток. Если посмотреть в ангаре на общий итог параметров мобильности, то мы явно не на последнем месте, а крепните такой филипичок. Ну, давайте, настало время рассмотреть наше орудие, что тоже немаловажно для данного а наш средний урон 180 это конечно низкий урон за выстрел но не минимальный среди лтш всего на 20 меньше чем у ВЗ-шки, и на 40 меньше чем у шпанзера который по альфе выше всех лт 7 уровня то в принципе стандартный дамаг 180 а начнем кстати с мифа о том что у данного танка пушка только у ВЗ-131. 31 скажу так да она похожа но немного пробой и альфа одинаковые но на этом все и заканчивается вот ТП-62 скорострельность выше, сведение лучше, ТПМ выше, на 360. Да что катаясь на ВЗ-131 вам никак не понять Орудие на ТП-62, и сюда же в копилку вышесказанный уже обзор. Мы в итоге имеем разные машины, но вернемся все-таки к разбору именно данной ЛТшки, а не сравнению с а Среднее бронепробитие 145, это меньше чем у Шпанзера и ВЗ-шки. Но так же как у остальных 4 ЛТ. Тоже в принципе стандарт. А, хотя в плюс все таки отнесем кумулятивные снаряды. из с пробитием 220. Больше только у той же ВЗшки. И мы идем на втором месте. На первом шпанзах. Сведения чуть хуже чем у некоторых ЛТ. Но не самое низкое. А вот разброс на 100 метров. Один из лучших на уровне. Так что можно смело играть роль легкого снайпера, но находясь все-таки внизу списка, я бы посоветовал отыгрывать э, чистым светом и оказывать посильную поддержку уже более на, раннем, ну, на более поздних этапах боя. Э, наша скорострельность, кстати, равна скорострельности лтс барабана, а альфамбер больше, чем у ЛТС-барабаном на 30 или 45 дамага. В общем, у нас один из самых скорострельных орудий среди ЛТ-7 уровня. и все это вытекает, что наш ДПМ максимальный на уровне, составляет даже 2050, что намного, намного больше, чем всех ЛТ на уровне, и ближе всех к нам э, прем ЛТ француз. А про нашего китайца собрат вообще молчу, там разница 400 дамаг, что, согласитесь, это, ну, две с половиной плюшки фактически. А кстати, у меня в ангаре со всеми плюшками и перками тайп 602 с ДПМом 2480. И я так понимаю, это все-таки не Согласитесь, это тоже не мало. Так что за определенный промежуток времени мы можем выдать приличную сумму урона. По скорости поворота башни также у нас максималка, как у остальных. В принципе, тут отличий нету. К минусам я, кстати, отнес плохие углы вертикальной наводки, как которую я говорил вначале. Всего минус 5. Но ценителем Китая в принципе к этому не привыкает. С оружием разобрали и, и есть еще один минус, но не пошло, минус ну не то что минус, дальше Дальше Type 62 склонны часто повреждению модулей, пожаром и. Ну, в принципе, это не такой большой минус. Все-таки мы ЛТ нас пробивают все, и я бы не сказал, что прям сильно, но все-таки на это LT что более так, заметно. Да, на недостаток. Скажу пару слов о броне, лобовая броня башни располагает, распор, расположена под большими углами и в принципе частенько может проходить рикошет. но всерьез рассчитывать я бы перестал на это, все -таки, все таки приятный случай, нет нет, до да, случайно. В общем Type 62 в принципе универсальный, с одной стороны это хороший светляк, с отличным обзором, как пассивным, занимая ключевые точки и давая отличный засвет, так и активным, используя нашу скорость, помещаемся пока. Неплохо мы себя чувствуем во время второй фазы боя. Даже думаю лучше, чем во время первой фазы. Мы быстро меняем позиции, добиваем и оставшихся врагов и давай отличный засвет, Ведь конкуренции в принципе к этому моменту боя у нас уже очень мало. Главное все-таки беречь запас прочность. Чем хороший Шалты? А тем, что в пылу никто в принципе на нас не обращает внимания. После вот этого вербодается пару ттшек или пару ST-шек. И тут на сцене появляются мы. Враг вряд ли сменит цель. А между тем наш ДПМ очень и очень хорош. О чем враг явно пожалеет пару секунд спустя. Ну и скажу пару слов об оборудовании. А с данным танком не все так просто и все зависит исключительно от вашей пристрастий. Я бы лично, как для себя, посоветовал досылатель поднять ДПМ побольше. И для чистого пассивного света беритесь перед другую и просведенку. А вот для фанатов активности игры я бы посоветовал усилить выводы. А также просведенку, когда бы все-таки выше ЛДшка хоть и работаем на ДП. По экипажу все, в принципе ну, все просто, маскировка, лампа, боевое братство и все на обзор, радиоперехват и орлина класс. А в снаряжении есть конечно выбор, поставить огнетушитель или улучшенный рацион, но тут выбор чисто за вами, все таки мы иногда чатенько горим и он где-то не распасает. Надеюсь данный обзор вам понравился, я убедил вас купить данный аппарат, ведь он действительно того стоит. Лично я купил и не пожалел. С вами был канал Воддовастрим. Пока-пока. Подписывайтесь.